Друзья, Джо, всем привет! Мы сегодня пишем новый выпуск нашего подкаста Сучфуд про сучасну украинскую кухню. И поруч с мной Алексей Якутов, это шеф-кухар и шеф проекта Пакель кухня» від от нового Каналу. Мы уже много балакали про те, якою есть украинская кухня, балакали про рецепты борщу. Посмотрите, пожалуйста, этот выпуск, он супер крутий, там очень классные рецепты борщу. Но сегодня мы поговорим про, для меня, такую еще нереализованную какую-то категорию украинской кухни это фастфуд. Мені загалом цікаво, чи існує в Україні фастфуд? Якщо існує, то що це в теорії таке? Угу. Еще раз привет! На самом деле, да, мы можем не замечать, мы кажется, нам кажется, что мы должны сделать что-то такое сверхъестественное, да, чтобы это назвать фастфудом, но на самом деле он присутствует и уже не один год, и мы сейчас начнем об этом говорить и скажем, да, точно есть, вот даже возьми в Киеве фастфуд, иногда бывает, перепечка, ты приезжаешь, ладно, перепечка, ладно, перепечка, хорошо, ты за границу приезжаешь, он не так сильно развит фастфуд, как перепечка у нас, да, но ментально, ты видишь, что заходит. Когда препочка почему зашла? Она ментально зашла жареный пирожок, да, потому что это пирожки, звучные, это да. понятно, сосиска. То есть это вот ментальность наша как э, заложена. И начни что-то рядом другое продавать, она не так пойдет, потому что людям больше нравится это. И даже не в цене дело, и не, э, а именно в жареном вот этом пирожке, вот это именно жареный, вот это фаспудовская тема. А следующее, что хочу сказать. Очень хороший фастфуд. Правильно его просто преподнести и хорошо поставить, и с хорошим маркетингом. Это хорошие маленькие небольшие чебуреки. Угу. То есть чебуреки у нас тоже хорошо идут. Это я считаю, что тоже украинская, это крымская, крымско-татарская, греческая. Тех переселенцев, которые живут в Украине, Крым, Дон Донбасс, эти греки, они уже 300 лет эти чебуреки делают. И на самом деле я, когда жил в Мариуполе, и всегда, когда ездишь в Донецк по дороге, есть греческие села, все остальные, и ели чебуреки то есть они были это был супер фастфуд э, поэтому я считаю это тоже фастфуд и такие блюда можно вспоминать да какие-то вещи прикольно но если подходить к современному это уже говорит о том что сделать современнее прикольный, uh -huh. то да это вполне возможно ну, котлету по-киевски или котлету по донбаске можно по-другому сделать котлета и сделать. Есть котлета по Донбаске, есть по-киевски, это ну, когда курицу. А, да да да А там все то же самое, только котлета по донбаске делалась именно с фарша. То есть фарш да. э, закручивали. И это, да, продавалась Она раньше была э, в Донецке, там во всех ресторанах котлета. Ну, когда-то именно, давно еще, в радянские часы. Вот. И сейчас, на данный момент, ее тоже готовят. На Донбассе ее готовят и в Мариуполе готовят. И я считаю, что на самом деле... Это тоже можно сделать как фастфуд, и ее можно по-новому преподнести и продавать ее, я говорю, как фастфуд. Те же самые вареники, если мы начнем по-другому на это смотреть и делать вареники жареные, Именно не отварными, а жареными, да. И где-то большой чан, который будет стоять, она будет там обжариваться и подавать их с разными так, яркими вкусами. Да, да, да, да, да, да типа пельминки. в таком плане. И ага. мы по-другому к этому подойдем это будет круто. Эти вареники полтавские, которые на пару, это же просто шикарно. Это как тесто идеальное. Они настолько вкусные. Те, кто приезжает в Полтаву, говорят, как можно в Полтаве не есть эти вареники. И ты, когда ешь эти вареники заварные именно на пару, они мягкие, идеальные, как булочки. Бау, азиатский. Все то же самое фактически. И ты можешь туда и там леную, рваную, свинину добавлять, и можешь все что угодно, эти вареники делать, они тоже можно есть руками идти. Фастфуд это, это то, что ты можешь купить быстро, фактически. Ты приходишь, покупаешь и тут же ешь. Он очень сильно развит там в Азии, да, большие, огромные рынки. Где приходят люди, тут же покупают, тут же едят. Маленькие шашлычки там и так далее, и тому подобное. Поэтому у нас, в принципе, можно, но на данный момент у нас эта культура очень... Э, не очень развитая, я бы сказал. У нас развивается, проходит там рынок... Э, э, уличной еды, да, где собираются, приезжают, выставляют точки и показывают, как можно сделать быстрее, но все равно люди хотят там шашлыка поесть, да, вот мы за шашлык тоже говорили, что в принципе э он к нам тоже как-то привился и он такой вошел в нашу культуру со стороны крымских татар, да, и это было такое в украинскую, я хочу сказать, в украинскую кухню он тоже зашел, шашлык, по-своему, они же везде разные, в каждой национальности, э на Кавказе и так далее, в в каких-то восточных странах тоже они присутствуют, но они все разные. Поэтому они у нас тоже уже присутствуют. И как ни крути, по-любому люди, которые выезжают на природу, они все равно готовят шашлык. Почему не завжди? Mm -hmm. есть тенденция на всякие типы это сэндвичи. Да. Но я, сэндвичи. я имею в виду за Украину в целом. А, ну за Украину. В целом. Пикник, То, шашлык, что сейчас да. э, Украина, Киев, это чуть-чуть разное немножко. Я об этом уже говорил, что здесь, да, здесь могут приехать сэндвичи, сесть на полянке, скушать, даже без алкоголя, да, но в основном это же традиция: выйти с шашлыком. Да. Ты жаришь, все стоят, смотрят, уже напились, пока еще не пожарили. <laughs> То есть, это все проходили. Поэтому, знаешь, э, ну я даже иногда в Киеве проезжаю, на Русановской проезжаешь, когда какой-то праздник. Выходят все со стульями, со своими, со своими столами. И допоздна уже сидят, они жарят мясо. Да, чисто, аккуратно. Есть кто-то, конечно, по свинские козлы какие-то относятся, оставляют после себя мусор. Но в основном, основная процентов 80, хочу сказать, людей вполне адекватных. Они за собой все убрали. Но от этого никуда не деться. И все жарят разные сосиски. Разные... Просто это внутреннее прийти и вот ä, показать себя как кулинар У него самый вкусный шашлык. Все стоят, подсказывают. Это да такая, да, такая знаешь, э, Вокруг, да, и вокруг а это все, вокруг этого создает какой-то, наверное, там, я не знаю, культура. И эта культура, естественно, может перерастать по-любому в фастфуд. Но когда-то, помню, в Чернигове проводили уличную еду маленькую, да, и я уже понимал людей черниговских, что им нужно. И вот мы должны были придумать фастфуд. Хотя ресторан, был, который на тот момент мы открывали, он был с украинским уклоном, было пиво, которое сами валили в учебнике говида. И нам говорят, давайте откроем, сделаем уличную еду. Был какой-то праздник, там день города, я не помню. Ну, горожане все отдыхали, все вышли в центр и решили сделать. И все начали делать бургеры, все начали делать хот-доги, сэндвичи, но это ничего не шло. Я создал очередь сразу. Я поставил точку, я взял вот эти диски, знаете, как диски, на которых картошку жарят. А, я поставил да, 2-3 после... диска огромных, залил туда масло, побросал картошку. Это жарится картошка, бросили туда чеснока свежего, бросили туда зелень. Это все аромат идет. И рядом жарили разные шашлыки и соленья. Все. У меня стояла очередь, она не заканчивалась. Потому что там эта тарелка картошки стоила, я не помню, там 30 гривен. Хлеб давали бесплатно, который мы пекли в ресторане. И шашлык они все брали свиной. Все, шашлык, соус ему, нему, соленье бесплатно, картошка и мясо. Они подходили, покупали картошку и мясо. Все. И люди были счастливы. То есть, понимаешь, бургеры и все остальное, все потерялось. Тобто, это стереотип, что если, например, буду стоять ну, за кордоном ежи, умовно бургеры это не наша нашу их и хот-доги. и, например, поставлять нашу, люди оберут нашу. Да, но ты ничего не сделаешь, если ты выдаешь хороший качественный продукт. Да. Мы говорим за то, сколько существует Макдональдс, и он выдает качественный продукт на протяжении. И люди, когда попадают в другой город, либо в другую страну, они не знают, где есть, они идут. Но у нас, я хочу сказать, один из лучших в мире Макдональдсов. Потому что то, что продают в Италии, то, что продают... Даже в самих Штатах и так далее, это просто есть нереально. Да, я помню, я скажу историю, очень прикольная история была у меня у родине, я знакомая, он в Чикаго живет, он такой же и он тут как бы Макдональдс ехал, поехал в Чикаго, конечно, не ехал, потому что там у них просто всякая то ниже. Это для бедных, это для бедных это, ужасно, не смачна, да. Это не это У нас очень хорошие потому что, пробовали. опять же, наша ментальность, им нужно было под нее подстроиться, они подстроились, это говорит о том, что у нас у украинцев есть хороший вкус, и делали реально вкусные вещи, и потому в Макдональдс у нас ходят молодежь. Ну, ты им сделаешь бургер такой, они скажут: да, мы-то едим в, в маке. Зачем нам идти куда-то? Ну, те же самые деруны. Я с удовольствием сам э, грешу, таким я в мак могу заехать, взять на утро, на завтрак, вот эти деруны, которые у них вкусные. Я точно пробовала. От, Отличный, -то да. Да. да. Вообще супер. У меня даже одна знакомая выставляла, она покупала домой красной икрой сверху и завтракала. То есть, ты понимаешь. Как мы сами начнем? Когда мы начнем к этому приходить, что нам нужен фастфуд, кайфовать от этого, да? И ходить, гулять, отдыхать. И вот именно не к бургерам, не к хот-догам. Мы сами начнем возвращать. Я даже когда-то, помню, предложил конкурс на Адской кухне для ребят. Адская кухня, кстати, по новому каналу. Не пропускайте. Там очень много интересных конкурсов было. И ребята должны были за полтора часа придумать украинский фастфуд. Поставить свою точку, взять продукты. И каждый должен был придумать свой концепт для украинского фастфуда. Потом uh -huh. мы пригласили гостей, которые писали на ужин, на новый канал. Они пришли и ходили, выбирали, пробовали и давали там баллы какие-то. Мы ну, подсчитывали голоса. Гости были независимые эксперты, получается так. И на самом деле, ты знаешь, многие из них очень много интересного, что придумали. И вот как раз там и э, была эта фишка, мы обговаривали, почему ты сюда ушел, это Брускета. это вообще не украинская тема, почему именно она. И вот было очень много интересных вещей, ты знаешь, всем больше всего понравилось, но я не буду заранее забегать, потому что это, ну там были очень интересно, как раз можно глянуть, что они приготовили ну, okay. и кто победил. Натяг, это существует. Это как-то украинская страва, которую переработали в Так, так, ага. так. И вот как раз там это очень четко. И почему? И у меня было много разговоров, много предположений. Я им ходил, подсказывал. Там как раз будет вот интересно посмотреть. И победил э, человек, который опять же нашему менталитету очень э, дорог. Сделали э, очень прикольно, классно, но там надо посмотреть. Я не могу заранее просто говорить. Э, а -а -а. Не имею права. Но это очень интересно. И победило опять то, что э, в нас заложено. Это все очень понятно. Мы все любим вот мы об этом говорим, мы все любим сливочное масло хорошее, мы все любим горячий хлеб, который выпекают сами в печах. С кем не разговариваешь, все говорят, я люблю этот хлеб, такой хлеб пекла у меня бабушка в печи. У меня бабушка в печи подпекала пироги такие. Я помню эти, пирожки, они вообще были пустыми, булочки эти. Все помнят, это раз в неделю бабушка пекла, они в деревне только жили, они только это помнят. Все, понимаешь, это ментально заложено в нас, и под этого мы никуда не денемся. То есть, ну, как борщи. Это же вообще святое. Но больше понятно, мы не сделаем. Больше мы, естественно, не сделаем как фастфуд. Хотя можно, но ну, смотрите. А еще в теории? Типа, ну, я уявляю. Смотри, Колись, вот... типа, брали, например, хлеб. Ну, я знаю, я такая подача. Нас где то застарелый, ты путин якось девставал, и тут да, борщ. Ну, смотри, во-первых, хлеб не может быть горячим, а остывает самоблюдо. Я люблю борщ, когда сильно горячий. Угу. Вот чтобы ты чувствовал себя прямо, аж было приятно организму. Когда прохладно, холодно, ты ешь этот борщ, и у тебя аж внутри начинает согревать. На улице это хорошо, почему бограч такой? Угу. Он острый и горячий. И ты когда ешь жирный, насыщенный, ты прям согреваешься изнутри еще со стринкой. Вот. И Я лично считаю, что для меня борщ и бограч это тоже может быть фастфудом. Когда я прихожу на какой-то праздник, и стоит огромная чан с бограчем, и там прям плавают острые перцы, он такой жирный, на мангале, естественно, я себе тарелку возьму. Но почему? Потому что когда я приезжаю в какую-нибудь азиатскую страну, я вижу там варя где-то фо, хороший, я всегда подхожу пробую фо. Мне интересно попробовать бульон. Также же и здесь. Мне просто один Аполлонник согреться, э, ну, это просто милое дело. Особенно зима, это лучшая для зимы фаспудовская тема. Ты вы, на любые гуляния, посмотри в Карпатах, за Закарпатия, да, так люди, конечно, они идут на это. То есть они приходят и говорят, конечно, тарелочку, местные, э, туристы, это просто милое дело. Когда горячий, снизу костер на костре. Это выходит еще... Как фастфуд, он такой, не у нас существует, но официально фастфудом его никто не называет. У нас, нету, э, у нас есть, вот проводится уличная еда, на уличную еду можно прийти, они бывает иногда тематически делают, там да. мясо, иногда делают рыба. вот как раз там очень хорошо можно посмотреть, они иногда проводили, помню раньше, сейчас не знаю, э, украинская кухня, то есть, и ты обязан сделать что-то фастфудовское, люди же подошли тут же взяли и ушли. Ну, шутка, и да. вот как раз там вот можно посмотреть, как э, можно было что-то придумать, новые идеи какие-то давать, но ну, это очень интересно. Но ну, на самом деле очень много идей, которые можно делать. Я недавно ездил в Белую Церковь и заходил на предприятие. Оно существует, наверное, я не знаю, там, лет 40 или 50. Какая-то макаронная фабрика, они пекут изделия. Я попробовал, и я ошикунулся назад пирожки с ливером. Ты никогда не ела? Раньше были вот такие, я они заметила, были ровные пирожочек. пирожочки, а внутри ливер. Ливер они делают сами, да. потроха нарезают с луком. Это так окунуло в детстве. я помню такие в детстве, они 7 копеек отца стоило этот пирожок. И я как окунулся в детстве, думаю, бау, вот эти пирожки. И вот эти все пирожки, э, все эти приколы, это же как раз было вот такое воспоминание с детства. Маленькие, большие и так далее. Так они делают пирожки большими партиями, и ты знаешь, куда они экспортируют? Так. Ты никогда не догадаешься? Они делают полуфабрикаты, замораживают. Може, а может, какие-то арабские, а, хотя арабы не поназначены, едят. Американцам. Серьезно? Так. Экспортируют. Я-то думаю, кому-кому, американцам точно вот, не. Они... Представляешь? А почему мы про это не знаем? Но они кричать не будут об этом ходить. Они работают, да работают. но ну, а мы об этом не знаем. Ну, они могли как-то на свою страну ты типа, это развиваться как раз в той фастфуд. Нам ну, надо а Нам надо, если мы фастфуд хотим развивать, нам надо сделать эту культуру и привить ее на государственном уровне. То есть нам сделать какие-то огромные праздники, как я говорил, которые будут посвящены, допустим, э, как вот, знаешь, есть э, рынки проходят. Рынки проходят э, за границей. Там часто приезжаешь в Грецию или еще куда-то. Там спонтанные рынки раз в месяц у тебя на твоей улице проходит рынок какой-то. Где то проходит спонтанно маленькие такие собираются ресторан, рестораны начинают торговать какие-то там что-то жарить это делать да, это, да. все но и вот спонтанно если будут проходить где-то э, летом и ты заходишь и ты естественно ходишь кайфуешь как деруны к примеру там в коростине день деруна Ой, да, да. С, вот так вот то разным же разным самым, то самое то же самое надо просто проводить и этому посвящать вот дерун для меня это фастфудовская тема почему нет ну, да, раньше, ты его выжаришь берешь этот дерун могут один давать какой-то там формы сделать более а -а -а. удобно и тебе в конверте его могут давать один ты можешь его смело идти и какой-то соус макать и есть по большому счету но это фастфуд фастфуд он быстро готовится если у них казан стоит с маслом окунули пожарили mm -hmm. тут же отдали разные пончики которые мы тоже с детства любим да вот тесто именно дрожжевое которое жарится во фритюре сладкие посыпали там какой-то сахарной пудрой с какими-то ягодами ты можешь тоже брать ну то есть батрушки все что бюджет, касается так же как и картошка еще жареный картофель ты подошел тебе сразу тарелку насыпали в кайф, но ну, это как сало, знаешь, ты, от, даже то же самое сало нарезали, ты подошел сало, взял. Я згадую, до меня поляки проезжали в Киев, мы там ходили, что-то собирали, там на вечер на заклады, и просто мы зашли в какие-то закусы, они там все были бургеры, итальянская пицца, короче, все, все смешалось. И мы взяли кротоплю фори, а они взяли эту классическую украинскую кротоплю зі шкварочками. И мы такие еще так садили, типа, по, вещь от зажвомчика, ты, типа, у нас такие все масны, а вы, кажут, блин, але ж мы до вас приехали, это ваше Они такого не дуже круто". купят, они там такого не купят, это раз. И во-вторых, ну, мне кажется, это всегда можно есть, это всегда вкусно, и, ну, когда хорошо сделано. И ты схитрил там где-то сливочное масло, добавил в картошку, чуть сделал его более ароматным. Шкварки эти выжарил, подкопченные, да, там, то есть, ну, это всегда наркотически. Любые люди, вот я столько ставлю себе картошку жареную, я ее убираю в ресторане. Но ну, только мне там пошли белые грибы, я ставлю, все, это расхват. У меня повара вешаются, я понимаю, надо убирать, потому что ее жарить нас под ножа, это долго по времени. Но люди это хотят, это едят, потому что картошка жареная, это всегда хит продаж. Как э, я еду, иногда часто езжу в Мариуполь к маме, и я проезжаю через Полтаву, и там есть э, заведение, Вдоль трассы. Всем известно, все останавливаются там. Очень старое, давно еще. Я останавливаюсь, они сразу выносят сушеного хлеба, сухарей таких, знаешь, сушеных. И выносят э разных помазух сала переперемолтое. Ты сидишь, еще не успел, тебе уже ты начинаешь это есть. Это настолько такая, вот, фишка такая, вот именно украинская кухня. Ну, Помазать просто смальцем, да, вот этим именно пере, перекрученным салом с разными сошкварок либо с каким-то зеленью, это на самом деле очень классно. А как, например, за регионами? Вот я уявляю, если мы берем какой-то райцентр какой-то области, и мы ставим там несколько точек. Одна из них, нехай это будет там типа бургеры, хот не знаю, начос и разная такая популярная фастфудовская їжа и украинская їжа. Там они, напевно, берут украинскую їжу, потому что она им зрозуміше. А не что? всегда не факт не факт а, но ну, смотри первое это естественно очень большую роль играет цена угу. очень важно а, сытость это кон конкретно если мы говорим о фастфуде потому что фастфуд в основном едят а, люди которые хотят взял и наелся но почему шаурма зашла потому что ее одну купила, она стоит там я не знаю я 50, 50? Там говорят, есть хорошая, но я как-то мне мне советовали, я не попадал. Говорят, что есть как где-то в Киеве хорошая одна, ну там где-то 100 гривен, может быть, она uh -huh. стоит, да? Вот, ты за 100 гривен купил, ты, в принципе, наелся. За 50 даже есть, она продается, я не хожу, вижу, да? Большого. Да, я не знаю просто. но тоже, он купил и наелся. Есть какие-то пиццы, которые продают э, в магазинах, выпекают. Там понятно, что оно, там видно по ней, что ну, можно вкуснее сделать. Но ну, там она 60 гривен, 70 или 80, ее разбирает молодежь. Потому что он съел одну, он наелся. Тесто, которое забивает, естественно, желудок. А то, что мы хотим, к примеру, развивать свое, это в первую очередь мы должны развивать так, чтобы об этом знали туристы, и туристы mm -hmm. ехали. А подтянемся не мы, основная публика, потому что э, когда турист, Это в основном, Киеве можно говорить о интересных вещах, которые можно делать, и при... туристы приезжают, и им... Интересно да. попробовать новый фастфуд. Им не интересно бургер, им не интересно хот-дог. Они у себя, тесты, да. Те, кто на приезжает, они говорят, мы хотим, говорят, вареников попробовать, мы хотим попробовать борща, там, дерунов, э, ну, галушки, потому что мы приехали сюда что-то интересное, вкус развивать. И вот когда ты это будешь делать на точках, на фастфудовских, и когда мы эту старую украинскую кухню, проверенную, очень вкусную, перенесем в, в именно в... Фа новый, формат, да. новый формат и по-другому начнем ее подавать она будет вкусная, но она будет вот именно для уличной еды под пиво, там, под какие-то веселья и мы о ней не забудем мы ее просто оставим для того, чтобы ее перенести а все остальное современную, новую украинскую кухню мы создадим уже более с других продуктов и по-другому, более ресторанное там, которое под вино а это, созда это очень будет хорошая тема она со временем так и придет но, вы ставите на то, что это да, скоро будет? она будет, да, однозначно. Но все зависит от туризма. Она бы была б уже у нас. Но с этими ковидами у нас туристы меньше стали ехать. Раньше у меня в ресторане было очень много иностранцев. Я когда открывался, у меня процентов 30-40 было иностранцев. Сейчас их нет. Сейчас ходят только местные. Вот. Только те, кто либо киевляне, либо гости столицы, наши украинцы. Все, ну то есть понимаешь, а когда приходят иностранцы, они везде идут, им везде интересно, они всегда идут гуляют по ну, всем да, местам. В местах, в Конечно, хочу, им да. хочется и украинское попробовать, они идут в разные украинские рестораны, но попробовать того, что у нас это было с корнями, мы это ели с детства, это надо просто переносить на фастфуд. И ты приходишь, тебе там глушит. Вау, класс. Ну, когда ты пришел в реставрину, ты не знаешь, что с ними делать. Вино под них вроде не пойдет. Тебе хочется под нее горилка. он горилку не пьет. Он только пьет только вино. А под вино ему хочется, он бы съел и мясо какого-то, стейк, либо салат какой-то с розбифом. И он понимает, что он навряд ли это закажет. Понимаешь, здесь А потом экспериментировать, современная кухня это то же самое, только ты э, по-другому интерпретируешь. А вот новая кухня это что-то создавать новое. Брать новые продукты, создавать и сказать, это новое, я так вижу. Я взял у фермера то, то, то, то, то и там вот приготовил. Понимаете, как хотите. Так, Алекс, давай это займаться. А это и делают, все кухня. повара этим и занимаются. Плавно, плавно, мелкими шажками. Когда я открывал уже один ресторан, когда он был современной украинской кухней, там была украинская кухня, локальные продукты. Ну, в основном ходили все туристы. Да, мы об этом говорили. Да, раз, это все в, в основном туристы истории, ходили. Да? Поэтому, естественно, нашим да. еще, знаешь, как бы рановато, они сами к этому должны прийти. То есть, когда ты захотел трешняка, мы же идем в Макдональдс, берем деруны. Ты хочешь же деруны, но ты их нигде не можешь купить. Да, да там они вкусные, там хорошие, но сделать можно их хорошими, прикольными на какой-то точке. Все, это назвать дерунами. Ты идешь, просто идут в Мак и называют дерунами. На самом деле они не деруны, там, а картоплянники. Я не помню, как они написаны. там. Э, ну, как-то они не картоплянники, короче, называются. Может, я ошибаюсь, но, скорее всего, да. Вот. Но они, опять же, разработали под наш менталитет. Также у нас такие точки должны быть. Где ты приехал, и там стоит вагончик. В этом вагончике готовит. Ты подошел, взял. Кайфово. Ну, это как, наверное, в Италии ты приходишь и... Везде есть точка, где стоит на любой, где какая-то тусовка играет, там э, фруто То есть там везде во фритюре пожарили, тебя насыпали, дали шпашки, соусы ты сидишь, коктейльный соус, и ты сидишь с ними. То есть в этом э, и заключается весь прикол, что они существуют, и итальянцы это едят. И туристы это едят. Также у нас, я думаю, придет к тому, что начнут делать точки. Просто надо понимать, какое место. Сейчас люди боятся что-то новые форматы открывать, потому что постоянно карантин и ну, нет да, возможности будет, людей. Себе. Поэтому сейчас на данный момент все, во, во всем мире заснуло и э, переходят чуть-чуть на другие форматы. Но я думаю, это по-любому будет фастфуд. Фастфуд может быть и, э, грубо говоря, Переформатирован под вейдинговые аппараты, то, что я сейчас на данный момент тоже делаю. Когда ты пришел, нажал кнопку, у тебя упало, это вполне солидно, это вкусно. И ты получил, ты не прикасаешься ни с кем и пошел домой кушать, либо по улице идешь и ешь. Фас, Две самый... минуты тебе готово. Вот именно это тоже будет интересно. Это новые жизни, то, к чему идет, к примеру, там весь мир двигается. К этому надо идти. Это тоже, ну, этим я занимаюсь, вот, разрабатываю на данный момент. То, ну, что ты а сколько лет, Надя, чтобы у нас прям маркетингово, с поддержкой, фастфуд-точки? Ну, десь, плюс Я думаю, я всегда говорю о том, что э, они уже существуют, но они слабо заходят, открываются, но вот вроде как идет, вроде и хороший продукт, ну вот как-то надо качать это, надо постоянно делать какие-то... Там только люди приходят либо на выходной, либо когда проходит какое-то мероприятие. Вот так просто люди не ходят. Люди ходят в рестораны в основном. Вот. Но надо это все проводить, естественно. Я думаю, что лет через пять Лет через 10 у нас украинские будут хорошие рестораны, прям очень хорошие. И э, сами гости, почему говорю хорошие? Хорошие рестораны это когда полно гостей, и гость понимает, что они. Я думаю, лет через 10 у нас будет модно ходить в украинские рестораны. Ну, и и это украинские. Типа, это как раз то поколение, кухню. то поколение молодежи, которое сейчас растет, она чуть станет постарше, и они будут чуть-чуть другая переоценка ценностей. Ну вот я думаю, это да. Ну, друзья, вы пишите в комментариях, какие стравы вы бачите в форме фастфуда. Можливо, это что-то прям какие-то будут экстра реальные просто рецепты и пропозиции. Но вы обязательно мы потом с Алексом почитаем. Да. может быть, Алекс, когда сам открыл точку с какими С удовольствием, с удовольствием открою. Это в кайф. Она может работать там не постоянно, но ты будешь приезжать в какие-то дни, запускать и делать какое-то блюдо, которое ты разработал, какое-то современное, интересное. Я знаю ребят, шеф-поваров, он там пироги разрабатывает, делают какие-то, да, там пытаются сделать чтобы это прилипло именно к украинской кухне чтобы приезжали туристы что-то новое пробовала поэтому на самом деле это очень прикольно интересно я думаю что тоже мы сделаем пока я сейчас стараюсь сделать так чтобы это было бесконтактным то есть ты берешь продукты он без бескон... пока к этому сейчас иду но это тоже прикольно всегда доступно 24 на 7 работает и всегда подошел ночью днем в любое время Прижал карточку, тебе через две минуты выдала продукт идеальный, хороший. Ну вот, хиба целый фастфуд да, фастфуд да, да, да, фастфуд, но просто к этому ближе идет. Ты всегда знаешь, что там всегда есть, всегда одинаковое качества как маг, только круглосуточно, и делаешь свой. Поэтому надо делать постоянно, постепенно, и перепечку едят, едят. Хотя там украинского фактически пирожок ментально подходит, жареный, а внутри сосиска. Вот и все, ну не надо хот-дог, ну, хот худох хот хот хот не идет, были точки, понимаешь, с хот -догом. я просто знаю э, некоторых ребят, которые занимались, открывали хот очень много лет, и они просто вот на одном месте стояли, и он, э, был хороший продукт, вкусный, все, где уличная еда, большое, спол, спол, э, большое э, слияние людей, где собираются люди покайфовать, попить коктейли, это просто сумасшедшее количество позывов. Просто так, когда она стоит где-то и, и туда не прийти, рентабельно. не рентабельно. Не идут, просто содержать людей из-за того, что ждать опять каких-то выходных. Смысла нету. Здесь нужно постоянно, чтобы какие-то были вот у нас, э, хотя бы на как, не, не на постоянно, а хотя бы открывались какие-то сезонные. Какие открыты, сезонные. Да? Ты приехал, а там огромная уличная еда. Ты пошел, покайфовал. По, знаю, так, это вообще, я всегда любил раньше, мне. когда уличная еда только открылась, я ходил постоянно, я не пропускал ни одной. То есть это был такой кайф. Ты пришел, там съел устриц, там, там еще что-то там, но тоже украинский продукт устрицы, украинский. Почему нет? Ты пришел, съел устриц. Там, к примеру, у нас уже и креветок выращивают. Ну, ты представляешь? Да, мы просто не замечаем, это все под носом. Выращивают креветок и уже отправляют за границу. То есть хорошие креветки. Ну, это, врача, классный так само стрит может быть. Конечно. Бы это... То есть не надо к этому относиться. Знаешь, картоба... Вот там, что это, устрицы украинские. А почему нет, если это в Украине выращивают? Ну, почему нет? И Только за. И очень много региональных братьев. Мы, как говорили, для стрит мне очень нравится с удовольствием вертута которую в Одессе делают, катают, которая к нам тоже пришла, прижилась, я считаю, это тоже украинская кухня, вертока. И она просто идеально смотрится, хрустящее тесто, натяжное, все отлично, с бринзой классной, вообще просто супер. Ну, это такое, как я, когда училась, он всегда сказал, что есть культурный кот, в который очень много входят в таких фольклорных аспектах. И кухня как раз один из таких аспектов. Это культура. Это культура. Без культуры мы же просто не нация. И поэтому для нас очень важна культура. И эту культуру нужно постоянно качать. И эту культуру постоянно нужно... Ну, дай бог, все повара, всех, кого я знаю, а я знаю многих, почти всех шефов, каждый из шефов ни один не скажет, а мне неинтересна украинская кухня. Каждый из них развивает украинскую кухню. Вот эти вот ценности у каждого повара существуют. Хотелось бы, чтобы эти ценности существовали у каждого понимающего себя в, в любой профессии. И слова я слышу все реже и реже, когда каждый шеф говорит, я хочу уехать за границу. То есть раньше они звучали э, намного чаще, а последние вот, наверное, 3-4 года я их фактически уже не слышу. То есть все хотят оставаться здесь, да, кто-то может поехать на время, на стажировку, поучиться, чему-то, каких-то знаний взять. Но на самом деле это уже радует, потому что специалисты остаются здесь, развиваются и ну, очень у нас много специалисты классных. Специалисты мы придаем классную да, информацию. Да да да. да, да, да, да. Потому что, ну, да. и гости сейчас начали ценить, и гости ходят, гости пробуют, экспериментируют, это очень важно. Ну, надо, чтобы прошло вот это поколение, чуть-чуть поменялось. И самое главное, мы же даже возьми в Киеве, мы тут совсем все разные. И надо понять просто, что нас объединяет. Вот и все. А все остальное придет. Надо просто ценить, любить, поднимать выше всех страну на любом, наверное, уровне, на любом специалисте. И сама культура придет. И культура еды. Фермеры что же готовят? Очень много вижу фермеров, которые руки опускают. У них есть возможности, есть деньги. Но они расстраиваются, потому что он делает этот сыр либо выращивают эту там барашка, эту козочку, и он над ней там лелеет, и он понимает, естественно, он считает, что он должна стоить намного дороже. Но то, что завозится, к примеру, с Китая, объемами огромными, она не может конкурировать с ним, то, что он делает. И поэтому люди не совсем понимают, почему они должны переплачивать в 3 дороже. А он понимает. Но вот именно эту философию надо, чтобы прошли, и те, кто понимали, она вот именно осталась тех, кто уважает то, что есть. И это, к этому придем, и, естественно, Просто нужно именно понимать с уважением самого шефа и прислушиваться к ним, то, что они диктуют. Делает что-то новое, но ну, не попал он, да. Ну ничего страшного. Пускай экспериментирует. И дать возможность шефам, допустим, организовывать такие мероприятия, чтобы они могли этот же фастфуд и зарождать. Вот и все. Ну, это на ну, чаще просто, чтобы государство общалось и слышало и дало да. эту культуру. Я считаю, что только так. алекс да, этой Ди Алекс, дякую. Колись мы пройдем уже и на вашу точку фастфуда и будем уже балакать прямо по факту. Одно. Я обязательно скажу, когда у меня, я работаю э, в этом плане, и когда у меня уже будет готово, я обязательно скажу. Вот. Все, спасибо. Дякую до побачения. Да?